И э, данная, данная дама выступила против самозанятых граждан, которые пекут дома тортики. Вот оно зло! Вот оно где сосредоточенность самого плохого в России! домохозяйки, которые продают тортики через Инстаграм. И это не, это, это не шутка. Знаете, что он сказал? Где же производят тортики по ее месте? В гараже, в бане, да даже на домашней кухне. Кто производит тортики в гараже? В бахет или может быть? Да, но кто готовит тортики в гараже? И в бане! Камон! Ну, может, какая-то татарская традиция, не знаю, вдруг у вас там и чпачмак и тортик готовится в бане. Я не знаю, я вообще какой-то, знаете, деревней-деревней. Так вот, даже на домашней кухне, там же есть домашние животные. Слушайте, домашние животное, очевидно, владеет целой сетью магазинов в а вы беспокоитесь, что они на кухне есть. О чем вы вообще говорите? Как вас не должны проверять? Где вы проходите лабораторные анализы? Где вы сырье купаете? Понимаете, да? Она как бы спрашивает у домохозяек, «Ребята, вы готовите тортики в Инст?» А где вы серьезно купаете? а? История от владелицы данной сети. Бахетли. Как она заказывала по интернету тортик. Вынесли на улицу. Никакие сопроводительные документы нам не дали. Какие документы? какие сопроводительные документы находятся от тортика? Типа, путевой лист от дома до, до, до, до, до рук? Потом она отправила тортик на экспертизу, который выяснил, что по микробиологическим показателям тортик не соответствует техническому регламенту Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Вот такая самозанятость. Посмотрели, надеюсь все посмеялись над этим клоуном, особенно удивило вот, не понимают, какие должны быть документы при продаже торта. Во-первых, состав продукта необходим, дата изготовления, часы изготовления и срок годности. Это очень скоропочившийся продукт, который вызывает очень плохую реакцию, если он про пропал. Во-первых. Во Во-вторых, мы не знаем, каких продуктов это все изготовлено, в каких санитарных условиях. Вот недавно вот, в Одессе, сколько там человек отравилось, якутский, но ну, видео про якутский, а потом в конце ставлю. Вот тут небольшую выдержку, вот какой-то врач рассказывает, посмотрим. Это, это Представьте себе, что у ваших друзей, знакомых или родственников случилось пищевое отравление, токсикоинфекция. Как легко можно получить пищевое отравление? Это приготовление пищи, испорченные продукты, например, яйцо, сальмониллез. Прием недопрокачественной воды, э, дезинтерье, тиф, паратиф – это недопрокачественное мясо. Кроме того, очень часто мы э, пользуемся консервами, которые… Ну вот, я думаю, на это хватит. Плюс торт, даже если он прокис, там все равно мы не почувствуем это кислинки, так как торт сам по себе сладкий. Ну вот, рекомендую вот тут почитать. Оторвание тортами. тортами. Приходит не только из-за вредоносных кризма, сколько из-за токсинов, которых не вырабатывают. Часть им подают готовые продукты, которые болеют ангииной, другие, которые болеют ангииной, режими фу фурункулезами, ну и так далее. Короче, тут непонятно. Может, человек тоже болеет, который это производит. Они не проводят, у них нет санитарной книжки, которая должна быть на всех предприятиях, которые изготавливают продукты. Так что мне кажется, вот мы женщина, женщина права на все сто процентов, что не, нельзя в домашних условиях изготавливать массовые продукты, продукты питания, предназначенные для массового потребления. Массовое отравление в Якутии. 23 ребенка оказались на больничной койке. Все они ели кондитерское изделие «Медовый торт», передает Интерфакс. Теперь предприятием изготовителям а также продавцом заинтересовались следователи.